Привет, аудитория. 11 февраля, воскресенье, пойдет, пройдет 280, пойдет, 284 номерной турнир э, UFC. На очереди у нас боя с Новокарда, турниров турнира в полутяжелой весовой категории между Джимми Крутом и Лонзо Мэннифилдом. Джимми Крут это 26-летний боец из Австралии. Провел в профессионалах 15 боев, 12 из которых одержал победы. Э, Крут является неплохим джитером, также неплохо австралийцы в борьбе. Не сказать, что он э, хорош в стойке, есть куда развиваться в этом направлении, но обладает он серьезным нокаутирующим ударом. Также может похвастаться Джимми неплохим кардио. Круто, достаточно молодой, есть время, чтобы развиваться, в частности, э, в направлении своей стойки. Он. Э, очень плохо выглядел в бою со Смитом, это предпоследний его бой. Видно, он все-таки прибавил в навыках стойки, хотел показать свои навыки и нокаутировать Энтони. Постоянно пытался завязать за рубу, которую Смит грамотно избегал на опыте. Как только дело дошло до партера, Крут занял доминирующую позицию, даже будучи изначально снизу и с подбитой ногой. Если бы работа была построена изначально вокруг борьбы, как в бою с тем же Алексей Чуком, исход бы мог бы быть и был бы, я я думаю совсем другим. А так на второй раунд круто вышел Хрмая из-за удачного для Смита Лукика и бой остановили. Ну, в следующем его бою с Хилом ни в коем случае не хочу призна... При... принизить навыки Джамала, но круто очень повезло пропустить на первой минуте, точнее не повезло круто повезло Джамалу пропустить на первой минуте боковой затылок, а потом уже как следствие потрясения прямой в нос, который отправил его в нокаут. То есть он не успел установиться от этого бокового затылок и пропустил... Серьезный панч нос Конечно в стоке хил нагло выше Джимми Но австралиец не успел даже испытать свою борьбу на хилин эти поражения можно списать на неопытность бойца, но это тот плохой опыт, который можно было бы избежать хотя бы в том же первом бою против Смита. Его соперник Алонзо Мэннифилд, 35-летний боец из США, провел в профессионал он 16 боев, 13 из которых одержал победы. Алонзо неплохо работает как руками, так и ногами. Также хорошо потянул свой борцовский уровень и джиу-джитсу, кроме того, что способен побороть оппонента. Может и засобить, в принципе. У Алонза по сложному списке нет топовой оппозиции, кроме как Пола Крейга, которого он нокаутировал в первом раунде. Но в ударке и в принципе и в борьбе Крейг, Крейг далеко не топ. Да, засаммитить, тем более когда не знали, что он это может сделать. Он был силен, но тем не менее в других аспектах это достаточно слабый боец. Был у Мэннифилда Овен Синтрю в оппонентах. Но кроме того, что Синтрю шел к этому моменту уже на спаде карьеры, он еще отправил Алонса в нокаут, который просто бегал вокруг и не понимал, что делать с этим огромным гляфом В последних пяти боях одержал он четыре победы. поражение было от Вильяма Найта, где был достаточно равный бой, но судьи решили отдать победу Найту за счет того, что он потряс, скорее всего, в первом раунде Мэннифилда. Другого варианта я тут не вижу. Второй раунд Мэннифилд перебивал, а в третьем контролировал Найта возле сетки. За что тут отдали на эту победу, я без понятия. Ну ладно. Несмотря на то, что Алонсо старше своего соперника на 9 лет, на бумаге Джимми Круг является серьезной позицией для Мэннифилда на данном этапе карьеры. В энтропометрии преимущество в размахе рук на 5 сантиметров будет на стороне Мэннифилда, рост и размах рук будет на стороне Джимми Крута, они а больше на 5 сантиметров и рост и размах... Рука. На самом деле, бой достаточно сложный для прогноза, лучше не рисковать и пропустить его. Тут вроде как круто перспективный молодой боец, но поражение Смиту говорит как минимум о неопытности, а как максимум о плохой дисциплине бойца. Потому что я считаю, что со Смитом круто не соблюдал геймплан, за что и поплатился. Даже если убрать тот фатальный лукик Джимми пропускал очень много лишнего урона. Мэннифилд техничная в стойке, по крайней мере, пока есть силы, плюс он умеет работать на дальней дистанции, думаю, на этом и будет построен его геймплан. Функциональная подготовка у Джимми лучше, если он не улетит в нокаут в первом раунде, будет постоянно напрягать борьбой Мэннифилда, изматывать его очень вероятно, что победит. Он сохватит сил противостоять борьбе круто, а у Джимми должно хватить мозгов а не заигрываться с Мэннифилдом в стойке именно в первой половине, в частности, даже, наверное, в первом раунде. Ну, лучше в первой половине. Можно попробовать поставить на тотал больше полтора или второй раунд начнется. Ну а по исходу я притоплю за молодому Джимми Круто, за коэффициент 2. Все-таки позиция Круто была гораздо серьезнее, чем у Алонса, а проигрыши ей должны прибавить в ума молодому Джимми. Это мое видение боя, вы же подписывайтесь на телеграм-канал, ссылка находится в первом закрепленном комментарии под видео, там я а, обычно выкладываю в субботу варианты ставок на этот бой, могу и раньше. Другие бои и турниры, которые мне интересны, по ним я не делаю видеообзор. Подписывайтесь, чтобы не пропустить этот пост, также подписывайтесь на YouTube канал стараюсь сделать для вас адекватную аналитику, интересные коэффициенты. Все, давайте. Пока, до следующего видео.